йоу -йо. как слышно? Хм, ну, давай, промся ну, зачитать С утра под ясным легом варк сбрится в буда, рапшийся я диском дома, топ на странник пишет новый, слова перечеркивая все я начинаю с чистовались, так теперь уже нормально мысль в катерпуется. Здорово, окончательно, здорово, мас тебе, и тебе здорово, слышу я во сне, я yeah. слушаю я во сне. Установляя парнями, листок перевернул. Сила есть в природе, вот это я курнул. Главное, остаться собой, каким-нибудь был убой. Мысли уловил, пишет ты душа добром. Хожу, по-простому служу, не кидая братков. Люби девушку свою, мечта свалить на землю из бетонных городов. Глухома не поселиться от этих мусоров. И питаться там плодами, что природа нам дает. Теперь ты сам, ничего круговорот. Потом все строчат, что со мной Не ради него, хорошо говорили головой И задачи поважнее, важнее, чем растрачивать свое время посмелее, а так поможет внутренний компас Звуком начерчат наш рот, снова на полоску старт. Как бы они сбивали все дороги, возвращаются на взгляд Благодарствуют что затянут был суда не раз, прочитывая те в Синевая крана, получал экстаз Меня вели путем, восточного самурая Underground, да, никогда не покидал я Бегла младенца, спасали минуса Грела надежда, хоп спорта Теперь я знаю точно, это есть моя дорога Ремни кикарю, она глухо-больная Ручку затыкаю, вникнув тело головой Да, такое простое, респектую большое Ноги на Мелкий, наглый, добрый, и в этом я свой Но Смотник надвигается, а новую волну я не замечаю что за мной наблюдали толпой. Походу от зумы они спрячусь даже под городом. А смысла в этом нет, раскрывать ничего не стоит, все расписано моей правой рукой.